Ураг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Бомба установлена. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит.